Вы занимаетесь от розыгрышкой и выробничеством. И далее система АЗС с нижней мечом, цена этого фильма. А вы где работаете? Вы у акционера работаете. Защищайте права акционера, а не аукционного комитета. Вам понятно? Или вы не, не, не поняли рамсы попутали? Ильич, вы Ильич, где Ильич. работаете? Ильич, ну мы сейчас не А вы мы, мы, же, пасечник. В... Вот а видите, в... а вы где работаете? В аукционном, в... Аукционном... Вы в аукционном примитиве я будете я... сидеть, как Юлия Владимировна. Так, господа, будете я... сидеть. Поверьте поверь, мне, поверь, поверь, Не сидеть. Не, превращать, не поверь, на поверь, меня. И четырьмя годами меня. Не Андрей, он вижу никем оставить. А что вы вообще-то за стол это? Ничего. У нас есть тоже вопросы, Что ты говоришь? Что ты говоришь? Ты ничего не перепутал. Так. Давайте мы не будем мешать правлению вести. Нет, нет, так давайте мы уберем нечлена члена наблюдания совета у нас тут, если мы смотрите по залу, народ, народ, народные, народные, народные депутаты посидят. Мы пытаемся поставить на голосование э, наступный э, проект решения. Провести загальні сбор акционеров по Тукернафта 22 июня 2015 года по 13-й годині за адресой м. Киев, прогулок Нестеровский, 3-35, первый зал проведения загального сбора. Прошу голосовать.